Друзья, ролик начинается немножко нестандартно, мы в отпуске, я не брит, сзади меня море, я в шапке и в майке отпускной, да? Сегодня будем готовить с вами пару блюд интересных, на интересных штуках при бомбасах. Естественно, я не мог их, руки тут грязные, но ну, разжигал, помогал, не мог обойтись без всяких там новых штучек интересных, чтобы пожарить там мясо вкусненько и красиво, самое главное. Где мы находимся? Это Утриш, поселок Утриш или Утриш, как Большой правильно? Утриш. Большой Утриш. или Утриш, да. Очень хорошее место. Я сюда приехал год назад, я влюбился в это место. Этот маяк – это просто какая-то мечта. А там дальше заповедник вот с этими вот, вот с этими э, можжевельниками. Они какие-то там очень реликтовые, очень древние. Правда, очень классно пахнет. Слышите этих цикад этих, э, как там было в шуточке, 60 децибел. На самом деле 60 децибел цикады. Вот. Очень классно. И сейчас покажу вам, что у нас получается. Друзья, ну, я думаю, что всем уже понятно, что увлечение гриль культуры оно не проходит бесследно, да, заражение полное прошло, да, вот эти баночки наши классные появились там да, несколько месяцев назад э, для гриля, да, и сейчас, как логичное развитие, так скажем, рост, вот такой гриль у меня появился, такой и чуть побольше такой, такой, да, массивный. Значит, чем он хорош? Он хорош именно вот в путешествии, именно когда ты куда-то едешь, он очень удобен, он маленький. Объемный, то есть в принципе на семью там 3-4 человека отлично получается полная загрузка Для кого он? Ну вот для семей с двумя детьми нормально, с тремя детьми уже нужна полочка Ну вторая, чтобы все-таки хочется побольше поесть, Вот, идеальный вариант для путешествий Называется он travel, путешествие, дорога, да? По сути это новая модель двадцатого года в Америке появилась называется СМС, слово СМС переводится. Вот чем он хорош? Он просто удобен. Ты его берешь, он подключит вот такой, пожалуйста. Я сейчас рекламирую грили, но мы им будем продавать, ребят. Они у нас тоже появятся. Итак, чем он хорош? Ну, это переноска, да, то есть компактность, удобность в работе и вот эта вот комплектность, так скажем. По комплектности удобная ручка, которая садится сразу на клетаж, да, тут же Крышечка откидывается, ты можешь спокойненько работать. Дальше, чем он отличается от общеизвестных веберов? Очень тонкая настройка температуры. То есть, именно слоунсир, то есть низкотемпературная обработка. Вот эти лепесточки, они позволяют очень тоненько настраивать выхлоп. Ну, выхлоп, я их называю. И вот, я тут еще у покажу. Вот еще поддувало, да? То есть ты можешь тоненько, очень тоненько регулировать. Помимо вот этой основной решетки, которая решетки в смысле лепестков пятилепестковой, да. То есть мы регулируем поддув вот этой частью, да. Дальше мы регулируем поддув вот этой частью, Давай тонкий поддув вот здесь. Вот видишь? Вот. Я вот, вот здесь. Угу. Тоненько, да. И мы регулируем Выхлоп вот здесь, тоненько, прям вот именно из-за вот этого вот, рисуночка или лепесточка. Вот. Дальше, какие плюсы? Здесь есть вход для термометра отдельный. но вебер ну, такого пока еще нет. Ну, хотя бы, не знаю, что это сложное. Вот, который закрывается тоже, естественно. Это тоже является регулировкой температуры. То есть мы можем настроить температуру здесь в радиусе, ну, в пределах там 90-110 градусов. Оптимально вот то, что для колбасы и все-все-все. Для колбасы вот на гриле понятно что по нужно нужна 80 градусов температура дальше что здесь интересного? это откидная решеточка вот и можешь. и еще самое главное что вот в этом в малом гриле что в большом гриле здесь обалденная обалденная корзиночка для гриля с разделителем и с емкостью для воды Ну вот в формате Сейчас мне с собой нету, мне оказалось вот, Но это очень удобно, когда ты долго-долго томишь Вот именно долготомление, долго томление так -то можно сказать э ты, э рваная свинина как, Что там еще? Пострами то же самое э -э, Ребра кальби, говяжьи То есть то... Э -э то сырье, которое высоко с, э, содержит много многосоединительные ткани, именно жилок всяких, которые нужно растомить, вот нужно томить долго. Вот здесь это получается. Ну вот в малой модели и в старшей модели тоже, естественно. Так, 6, 12, 15 часов на одной загрузке, там. До, ну как пишут американцы, до 12 часов она держится. Одна стандартная загрузка стартера. Да? Вот такая история. А, как пользоваться а, этими всеми поддувалами? Просто смотришь на датчик температуры и регулируешь. Буквально там придушил немножко кислорода убавил температура упала подбавила кислорода она пошла да ну все такое ну, нативное в смысле прям вот легко управляемое все узнаваемое давай наверное сейчас зажгу и эта модель настольная настольная напольная как хотите то есть она вполне безопасна для чего откидная решетка ну чтобы было удобно оперировать да например подкинуть там э рублей, если нужно, подлить водички, вот, это вот в разделитель, да? вот разделитель. Очень удобно, что э, вот эти поддувала находятся в противоположной стороне от э, датчика температуры, то есть как раз воздух, э, кислород хороший заходит. Дальше вот эти разделители, э, которые здесь стоят, которые у меня скоро появятся, их удобно угля докидывать, просто откинули решеточку в сторону и спокойненько работаешь сейчас я еще принесу емкость для сковородочка специально сковородочка для запекания она тоже здесь есть сейчас я ее принесу она появится дальше вот про эту сковородочку я говорил то есть удобно запекать как на верхнем ярусе так и на нижнем ярусе то есть жарить запекать либо просто собирать капающие например вот сейчас будем крылышки жарить жир капает, ну, чтобы не делал весь гриль вот просто капает сюда под него подставил по крылышке с одной стороны угли с другой стороны лежат крылья Косвенный жар, все отлично запекается. Сейчас все продемонстрирую. Угли уже разгораются. Так, ну, я решил использовать обычные угли, э, не брикеты. Почему? Потому что они просто есть. Мне кажется, все. Вот. А дальше что? Дальше куда угодно. Ставишь, да и все. А, стоп. Сковородочку забыл. Мне потом еще ехать. В машине все будет болтаться, и это ну, все-таки будет пахнуть вот этим горелым жиром, если все закапывается. Поэтому сковородочка решает. Пойдем дальше на стол. Так, отлично. Значит, что у нас сегодня в меню, так можно сказать, да? У нас сегодня крылышки, они просто по-быстрому готовятся. У нас сегодня грибы печеные с дорожной пылью. Крылышки, я думаю, будут с кирпичом толченым. Да кирпич с толчиной, грибы были дорожной, а овощи, наверное, все-таки с чем? С болотной тиной. Отличное сочетание. Почему нет? Была бы рыба, я сейчас еще если с рыбаками договоримся, лимонная пыль на рыбку идеально, на, на, на любые морепродукты. Я вчера тут попробовал местную рыбку. Как она называется, Ксюша? Не помню. А, на S. На S, да. Сарган. А, с, сарган, да? Сарган. Такие длинные, тонкие, как иголочки. Колбаса практически. Такая длинная, тонкая, как колбаски, охотничья. Очень вкусно. У этого саргана, оказывается, позвоночник зеленый не просто так, потому что он протухший, а потому что там очень много железа, он очень полезный. Ладно, болтаем. Жар обалденный. Прям вот то, что нужно. Да, все просто. Я вам, знаете, что я хочу хотел сказать? В этих смесях, ну, в части из этих смесей, есть соль. Ее там 30%. Многим недосолено. Но... В этих же смесях есть еще дрожжевой страх который усиливает э, вот вкус, вкус солености примерно на 40%. И ты получаешь в итоге нормально по соли. Сниженное количество соли, но по вкусу соли будет классно. Вот такой расчет, тонкий такой. Ну как это, кето-диеты, все-все-все. Ну то есть обессоливание там, все-все-все. Мы же следим за тенденциями модного кулинаризма, так скажем. Ладно, долтаем. Лук начинок. Волокнатина – это, по сути, э, соус песто, знаете, да? Что-то прям с маслом ее мешает. Ах, глянь. Первый розмаринчик, а потом майоран. Майоран и базилик. Вообще, ну вообще просто песня. Прям вот смело подсыпаем, еще перемешает, да и все. Маслом уже полил, так что, в принципе, все хорошо. Конечно, все облетит еще. Дальше. Дальше. Дальше тоже маслицем сомненько сбрызну и посыплю пылью. С дорожной пылью грибочки изумительные Вот то, что нужно, ни больше, ни меньше И посоли самый раз, ну вообще идеально все Так что так, сегодня рекламный пауза Так, ну а крылышки Сейчас они уже разморозились, жара же. Все же покупаешь замороженное пока собираешься, оно уже размораживается Очень удобно Сейчас я соли водичку и перемешаю со смесью сейчас, секундочку А еще, кстати, можно, те, кто любит поострее Немного более добавить Она такая ярко красная будет плюс любишь пап, поострее, Ксюша? Может смешаем? Пополам да? Так. Мне хочется красниночку добавить. Все, отлично. Все прям шикарно. Мне все нравится. Значит, я беру толченый кирпич. Просто вот как вот есть. Вот, вот на глазочек насыпаю. Немножко слежалось, из-за того, что долго меня тряслась в машине. Потом добавим боли, когда ее не хватает. Я уже этот ролик уже снимал, бушарся, да? Про... Да, специи все утряслись, пока я ехал. И добавим немножечко масла, все перемешаем, и все. И, естественно, все это готовится на, на косвенном жаре, именно на косвенном, потому что на прямом это все дело подгорит. Почему? Потому что паприка это равно сахар, да, знаете. Те, кто забыл, мы находимся вот в Утрише, и утриши, как правильно, не знаю. Мне, по утрам мне нравится слово Утриш, а по вечерам Утриш, по-французски практически вот э, здесь такая зона есть классная вот э, просто к море спуска. за недорого за 300 рублей можно арендовать машину, место купайся укупайся прямо на берегу моря с деревьями вот с этими сногалами мангалами, все все очень-очень хорошо Малочки, Ну, здесь, соответственно, тоже поставлю по мне малочки. где где везде? А где она? С твоей стороны. Да, так, что -то... Подожди, не видно. Так. Какой немалочки. Что, что а. закрывай, видишь? А? Закрыл, да. Все. Здесь. И тут поддувал тоже можно закрыть. И можно совсем закрыть, и стоит только это поддувало. Выход у меня будет здесь. И воздух будет циркулировать отсюда, выходить сюда. То есть полностью омывать весь Жак, да? Горят на Я надеюсь, что нет. Я же не волшебник, это хочет. И естественно большой плюс всей этой конструкции мобильность. Ты просто щелк, все жестко держится. И отнеси работающий горящий гриль, куда тебе нужно. Пожалуйста, да. В машине, конечно, я бы не стал грилить. А в принципе, в палатке, я думаю, вполне. Ну, конечно, подышать нам придется. Так что так. Нет, не отлично, придушили угли, да, видишь все стало томиться, очень хорошо даже на прямом угле, на прямом жаре, видишь все отлично температура, вот смотри внизу Фаренгейт, сверху Цельсии. вот видишь, ровно ну, около 100 градусов, 95 идеальная температура такого низкотемпературного приготовления да, low and slow вот эту вот держалку для ручки нужно было вот на эту сторону прикрутить трава у меня все нормально было, тут видишь и дырочка, получается, отверстие для входа воздуха находится вот здесь. В общем, ручка должна быть вот здесь. В общем, друзья, вы всю эту сборку делайте по инструкции. Там все хорошо написано. Я тут по-быстренькому торопился, в общем. Теперь общаемся ну, с друзьями, с родственником, Или пойдем купаться, неважно. Тут все само собой происходит. Красная кружка лидера. Мне. Зеленый. А у меня синяя кружка Спокойствие. Аромат можжевелки вот этой вот классной. Тут так пахнет. А еще и гриб дает вкус, вкусноты вообще. Давай в чай бросим можжевелку. Ты знаешь, нет. Можжевельники же есть, э, знаешь, если знаю, не знаешь, туюн э, действующее вещество. Вот, поэтому в больших количествах акцент э, выпитый, сделанный с применением мужерелового ягода и что там еще полыни, что то такое, в которой то же самое туюн э, есть наличествует. Вот, он вызывает, как вот там у Ван Гога, да, он себе там ухи-то, ухи обрезал. Вот, ну, может быть не так сурово, но есть. Эксцессы. Я думаю, у него были расстройства другого толка. Я читал в средневековой вот этой вот Европе про абсентные вечеринки вот эти вот. Там все не так просто, не так легко происходило, как нам кажется. <laughs> Поэтому пейте чай, он полезный. Тоже зеленый. Как чайок? Забористый. Мы любим крепкую еду. А там вот лодочки, лодочки. Температура надо подбавить, Азу. как в говорят. Под... – Так, здесь сделал дырочки побольше, еще? – И снизу поддувало побольше. Все, на все. Попробуем mm -hmm. прокачать. Ну, еще и загрузка же большая. Мы очень большое количество загрузили теплоемкого продукта, поэтому, естественно, температура падает. Теплопередача, физика же, да? Мы же термокамеры точно так же разрабатывали с учетом запаса мощности. по теплоемкости продукт кого угощать пойдем людей на пляже едой Да сейчас сам сидим сегодня на пляже предлагали шаурму и обещали что элегантная стройная фигура будет в безопасности а у мы с тобой как у нас с тобой mm -hmm. все будет прекрасно ну можно конечно, пройтись по пляжу и там пиво рыбы раки там, крылышки гриль все дела прям вот с этой вот коробкой тоже вариант тоже бизнес ну, мы это посидим, если можно, спокойненько. Это так хорошо. Подбавил кислорода. И вот пошла температура вверх. Уже 100, 120. В принципе, наверное, уже пора перевернуть. уже. Что у нас получается? Ну-ка. Да, все. Туда, в сторонку. Смотри, как исключительно все. А? Это а уже судя по вот эти этому. Эти вот, вот два, я, я посмотрел там, да, что пора уже перевернуть. И немножко перевернуть. А эти самый раз. Идеально, там лененькие. Вот то, что нужно. Такая растопленность. Идеал вообще. Просто хочется. Вканай. Специи. М -м -м. Милое дело. идеально приготовление. С Соки. М -м -м. Ребята, вы просто завидуете. Ну, что вам еще остается? Смотрите мол молча. Можно комментировать, конечно, помню поматериться. Вот этот лысый опять достал свои штучки всякие. Слушай, а что я лук не готовлю? Ну, лук не Самый лучший лук получается просто вот, просто в этих, в, в головках просто положить, не чистя. И вот он растомится, верхний шелуха обгорает, а внутри такой сладкий даже, ну, как это, парфей, желе, как это получается. Классно получается. Ладно, по-моему, готово Все протомилось И курица, и овощи Мне уже обглянул, одним глазком взглянул Все уже понравилось Я, пожалуй, все соберу просто в разной тарелочке да? Овощи в одну тарелочку А, Мясо не в другую тарелочку Смотри, какая красота а? Мы тут уже все и сфоткали. Она такая красивая оказалась, картинка Это море Этот э, запах Опа. Это не Туда пошло Грибочки, какие мучки, кусочек. Видишь, какой сок? Я смотри, в тарелке, можно с ним? Ай, ладно. Вот, смотри, какой сок. вообще смотри. Смотри. Вот это вот чистый, чистый глютамат. Понимаете, глютаминовая кислота, она вот от долгого термического... Воздействие на белковые всякие продукты Она там возникает а Особенно, если эти продукты легко разлагаемые То есть, видишь, какой-то лекции <смех> Морепродукты, да? Почему они такие вкусные? Потому что там дикое количество глютаминовой кислоты, Когда ты жаришь И вот эти вот гребешки, там что-то у нас еще Или вот этот там ям, да, -э суп Вообще Простые вещи, а такие вкусные Вот чистая красота Смотрите, какой лучок Практически Лабиринт получился. какая. Я думаю, еще стейк пожарим. У нас еще стейк лежит. Мы сейчас с собой запас взяли. Не он до вечера. Пожарим сейчас. Как ты считаешь? Еды много, что делать? Съедим как-нибудь, упремся. Ладно, раздадим на пляже, я понял. Вряд ли кто-нибудь Какая красота. Растомленная. Я обожаю такие вещи. Когда ты нажимаешь, они такие уже. вот именно. Как-то полуготовое альденте, да? И мясо готовое, и овощи готовые все одновременно. Ай, помидорочки красивые. Ай! Красота! Вообще. Соптечат, практически как это практически М -м, попробуй выпеклась -а -а. остренько ну что тестирование походного э -э, гриля SNC Traveler Travel <с> можно признать удачным все работает как надо, температуру держит изумительно долго, хорошо. Видите, сколько вы сидели, угли даже еще не прогорели. Вот, Все приготовилось, курочка в толстых местах чуть-чуть не доготовилась. Я сейчас ее обратно положу, не Но все-таки овощи, курица, они в разное время готовятся. Чуть-чуть раньше, если бы я заложил, то они были бы одинаковы. Или если бы она была не такая мороженая. Ну, ничего страшного. Мелочи. Вы знаете, что делать. Пробуйте, повторяйте. И вот эти специи... Они же э, сделаны как раз вот для этих случаев Я, собственно, эту картинку и хотел зимой еще сделать Вот она, собственно, сейчас получается Хорошие специи, качественные Прям яркие, пряные специи И хорошие агрегаты, которые делают удобно нашу жизнь